Так выглядят последствия авиаударов, от которых страдает население Масула с тех пор, как иракские военные при поддержке американской авиации начали освобождать город от группировки «Исламское государство». Ведущие СМИ умалчивают о том, какой трагедией для мирных жителей обернулась эта операция. В свидетельствах очевидцев недостатка нет, однако многие СМИ предпочитают говорить о продвижении иракских войск и их военных успехах. По данным сайта airwars.org, только за первую неделю марта этого года жертвами авиаударов американской коалиции стали 370 мирных иракцев. Среди них была и мать пятилетней Хавры. Ее дом был уничтожен в результате бомбардировки. Хавра выжила, но погибли три члена ее семьи. Девочка получила тяжелые ранения. За ее жизнь борются в одном из иракских полевых госпиталей. Ведущие СМИ оказались в основном безучастны к судьбе Хавры. Канал РТ связался с некоторыми из них, но они отказывались отвечать или просто игнорировали наши вопросы. Причем, случай этой девочки далеко не единственный. Перед нами последствия авиаудара в Масуле. Полностью разрушенное здание и четыре трупа боевиков Исламского государства. Точнее, то, что от них осталось. Чтобы защититься от авиаударов, джихадисты ведут огонь с крыш домов, где находятся мирные жители. Операция по освобождению Масула продолжается уже не один месяц. При этом иракские силы заверяют всех, что она близится к завершению. Но даже если это означает, что безмерным страданиям мирных жителей города наступит конец, остается вопрос. почему почему ведущие СМИ решили не говорить правду о том, какой ценой достается победа над исламским государством в Ираке. Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Постпред Великобритании Мэтью Райкрофт заявил, что Москва защищает сирийское правительство, а его американская коллега Ники Хейли рассказала душераздирающую историю о детях в выдлебе. На прошлой неделе Абдельхамид Альюсов похоронил своих детей, близнецов, которым было всего по 9 месяцев. Сообщается, что каждой из ветвей его большой семьи пришлось копать могилы для своих близких. Одна семья, два жертвы. Абдельхамид прижимал близнецов к себе, пытаясь сдержать слезы. Перед тем, как предать своих детей земле, он смог сказать лишь «Прощайте, малыши, прощайте». Это были две самые беспомощные жертвы жестокой и варварской химической атаки, совершенной режимом Асада. Ни один человек в мире не должен подвергаться таким страданиям. Фотографии детей потрясли не только Ники Хейли. Дочь президента США, Иванка Трамп, была так поражена этими кадрами, что побудила отца на нести удары по Сирии. Это подтвердил ее брат Эрик Трамп. Игнорировать страдания детей в Идлебе нельзя. Но разве в Вашингтоне ничего не забыли? Силы коалиции безжалостно наносят удары по иракскому Масулу. Многие жители города, среди которых немало детей, находятся в тяжелейших условиях. 220 тысяч детей в западной части Масула подвергаются огромной опасности. Сообщается, что они получают ранения в результате боев и используются в качестве живого счета. Группировка «Исламское государство» превращает многие школы и другие социальные объекты в базы И это тоже серьезно угрожает безопасности детей. Многие помнят пятилетнюю Хавру. Ее мама погибла, а сама она получила тяжелейшие ранения. Девочка потеряла зрение, возможно, навсегда. Хавра – единственная выжившая после удара западной коалиции по Масулу. Похоже, для Вашингтона жизни иракских детей не представляют такой же ценности, как судьбы маленьких сирийцев.